Чтобы укрепить мышцы, порой не обязательно тягать железо, по 50 раз поднимая бодибар или делая 100 приседаний со штангой. Тело можно проработать, практически не двигаясь. Меня зовут Ксения, и я расскажу вам о таком замечательном и очень эффективном варианте тренировок, как статические упражнения, и покажу некоторые из них. Итак... Что собой представляет статическая гимнастика? Это физическая работа, при которой тело и конечности человека находятся в неподвижном состоянии, но вместе с этим они испытывают большую нагрузку на себе. Максимальные нагрузки при выполнении статических действий приводят к росту мышечной массы и увеличению объемов самих мышц, не перекачивая их. Если вы станете выполнять подобные упражнения в полсилы, это будет способствовать активному сжиганию жиров в организме и в результате приведет к похудению. Статические упражнения рекомендованы людям, которые перенесли операции, а также людям, имеющим воспаление суставов. Однако тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, данные действия противопоказаны. Помните! Чем больше напряжение оказывается на мышцы в процессе выполнения упражнений, тем хуже они снабжаются кислородом, кровоток в мышцах в этом случае ухудшается и это дает большую нагрузку на сердце и сосуды. Статическая гимнастика – это отличная тренировка для тех, кто постоянно находится в движении, для деловых людей, которым регулярно необходимо бывать в командировках, а также для путешественников. Принципиальные особенности этих занятий в том, что их можно выполнять где угодно и без тренажеров. Статическим тренингом прибегают даже люди с развитой мускулатурой. Перед выполнением статических упражнений обязательно должна присутствовать разминка 5-10 минут. Она ничем не отличается от обычной разминки перед любой тренировкой. Ваши мышцы должны быть хорошо разогреты. Упражнений может быть 5-10. Выполнять их следует в нескольких подходах с достаточно длительными паузами 2-4 минуты. После выполнения комплекса статических упражнений желательно выполнить заминку в виде нескольких дыхательных упражнений и упражнений на растяжку мышц. И помните, при правильной технике выполнения упражнения совершенно безопасны. Ну что, начнем? Планка – это универсальное упражнение, которое поможет вам держать в тонусе мышцы бедер, ягодиц и живота. Классический вариант этого упражнения – выполнение его на прямых руках. Более сложный вариант планки – выполнение ее на согнутых в локтях руках. Если вам сложно выполнять планку таким образом, тогда опустите колени на пол, оставив верхнюю часть тела параллельно рабочей поверхности. Планка должна быть абсолютно прямой. Поясница ровная. Взгляд направлен вниз. Плечи выровнены прямо над локтями и направлены вниз и назад. Ступни ног сведены вместе. Сами ноги напряжены и выпрямлены. Ягодицы также напряжены, а живот максимально втянут. Дыхание диафрагменное, ровное, без задержек. При определенном положении тела Происходит интенсивная нагрузка на все мышцы. Планка улучшает осанку, а правильная осанка – залог плоского живота. Действенное упражнение для ног – стул. Выполнять его нужно у стенки. Сначала необходимо встать за 30 сантиметров от стены, а затем сесть в воздухе, согнуть колени и опереться спиной и стену как на стул. Таз и колени нужно держать строго под прямым углом, ноги на ширине плеч. Руки вытянуть вниз вдоль тела, либо опереть о пояс, положить на колени или выпрямить перед собой. Такое упражнение с невидимым стулом выполняется не менее двух минут. С первого раза такая продолжительность кажется сложной, но нужно к этому стремиться. Ступни при этом испытывают сильную нагрузку, и специалисты рекомендуют проводить это упражнение в удобной спортивной обуви. упражнения для ног, ну но и статика для пресса сидя. Без правильно поставленного дыхания никакая тренировка не будет нести необходимой пользы организму, а если дыхание правильное, поддерживается нужный газообмен тканей, что способствует хорошей форме организма. Если вы до этого долго не занимались активным физическим трудом, стоит обратить особое внимание на упражнения для укрепления мышц спины. Лягте на живот, выпрямьте ноги и держите их вместе. Сохраняя шею в ровном положении, поднимите ноги, руки и грудь от пола. Вытяньте руки перед собой и начинайте разводить их в стороны, имитируя движение при плавании. В таком положении начните делать движение и руками, и ногами. Здесь важно включить центр и только грудной отдел приподнять. Ладони должны смотреть вниз. Выполняйте упражнение в умеренном темпе. Внимание! При достижении определенных возможностей не пытайтесь прогнуться максимально. Это грозит спазмом мышц. Придерживайтесь уровня, достигнутого изначально. Работает одновременно практически все. Легче сказать, что не работает. Возьмите в руки гантели, станьте ровно, ноги на ширине таза, спина слегка прогнута в пояснице, руки держите вдоль тела, взгляд направлен вперед. Сделайте шаг вперед одной ногой и опуститесь вниз. Для начала следует потренироваться делать выпады без гантелей. Как и в случае с другими упражнениями, главное при выполнении выпадок с гантелями – идеальная техника, поэтому новичкам не стоит сходу начинать работать с отягощением. Подняя нога опускается к полу, но не касается его. Она выполняет функцию опоры, а вес перенесен на переднюю ногу. Длина шага при выпаде составляет примерно 90 см, однако к ней нужно идти постепенно, начиная с более коротких шагов. Стопа передней ноги должна полностью стоять на полу. Голень перпендикулярна полу и образовывает прямой угол с бедром. Колено при этом не выходит за уровень носка. С помощью длины шага можно изменять нагрузку на мышцы при выпаде. Выполнение выпадов с гантелями требует умения хорошо держать равновесие. Поэтому, если вы чувствуете, что не очень устойчиво, попробуйте поворачивать носок передней ноги слегка внутрь. несколько вариантов выполнения выпадов с гантелями. Чтобы добавить упражнение эффективности, можно делать шаг на платформу или ступеньку, 10-20 см будет достаточно. Также можно оставаться до окончания упражнения в нижнем положении. При подъеме из нижнего положения старайтесь максимально задействовать квадрицепс. Для этого важно не делать сильный толчок опорной ногой отталкиваться нужно слегка и только пяткой. Задействовав носок, вы значительно снизите нагрузку на квадрицепс. Поднимитесь и вернитесь в исходное положение. Выполняя упражнения для увеличения мышц голени необходимо использовать большую нагрузку, например взяв руки гантели, но делать меньшее количество повторов. Направить носки прямо, вовнутрь или наружу, в зависимости от необходимости прокачивания определенной части икры, осуществляем поднятие корпуса. Если требуется уменьшить голень, то следует облегчить рабочий вес, увеличив количество повторений. Коленные суставы до конца не разгибаются, и задержка осуществляется в верхней точке. Выполнять это упражнение без опоры сложнее, ведь нужно еще удерживать равновесие, но зато таким образом еще тренируется координация. Если вам сложно держаться в данном положении долго, то можно немного опуститься с носочков и потом снова принять изначальное положение, а именно с задержкой верхней точки. Упражнения для голеностопных мышц есть очень легкие, но в то же время эффективные. Это может быть бег по песку, занятия танцами или езда на велосипеде. Это упражнение предназначается не только для проработки силы но и для улучшения общего рельефа плеча, так как задействуют все пучки дельты. После глубокого вдоха напрягите дельты и долгообразно поднимите гантели вверх. Руки при этом должны быть практически прямыми. Зафиксируйте верхние точки гантели на одну минуту. Руки с гантелями подняты вверх, чтобы кисти находились на уровне плеч а ладони были развернуты от себя. Расправьте грудь и отведите плечи назад, зафиксируйте спину в неподвижном состоянии, напрягши поясницу и мышцы живота. Локти должны быть развернуты в стороны и смотреть вниз. Очень важно держать все время спину ровно и не прогибаться ни вперед, ни назад. Иначе это сместит нагрузку с дель на трапеции и верхнюю часть груди. Поэтому не нужно брать большой вес, так как в верхней точке вы не сможете удержать гантели до конца. Ноги находятся на ширине плеч, спина ровная. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены вдоль корпуса, локти чуть-чуть присогнуты. Гантели в этом положении находятся на уровне бедер. На выдохе разведите руки в стороны до уровня плеч. Упражнения на плечи в этом комплексе помогут вам существенно улучшить форму рук и плеч, сделав фигуру еще более очерченной и красивой. Локти также держите слегка присогнутыми. Ладони в положении разведения направлены в пол. Можно немного развернуть их, направив мизинцы к потолку. Следите за положением спины во время разводки. Она должна быть прямой, а руки строго вертикальны. Недопустимо слишком сгибать локтевой сустав. Так вы снимаете нагрузку с дельтовидных мышц. Такое упражнение рекомендуется делать с небольшим отягощением, чтобы качественно проработать плечи и избежать травм. Корпус при выполнении упражнения держите ровно и не машите руками по инерции. Полностью контролируйте движение в каждой точке. Занятия с небольшим весом не дадут эффекта наращивания мышечной массы, чего особенно боятся девушки. Вы приведете свои мышцы в тонус и укрепите так называемые проблемные зоны. Это упражнение для пресса и боков идеально подойдет тем, кто хочет потянуть талию и привести мышцы в тонус. Лягте на пол боком, опорную руку вытяните перед собой и положите на пол, а вторую заведите себе за голову. Сведите прямые ноги вместе. Мощным усилием поднимите ступник кверху примерно на уровень 90 градусов туловища. При этом разрешается легкое движение торсом, которое поможет вам сохранить баланс нагрузки. Вы должны почувствовать, как сокращаются косые мышцы на ноге. Мышцы на животе также напряжены. В таком положении вы и должны держаться. Важным условием положительной отдачи является ваша концентрация. Необходимо акцентировать внимание на работе косых мышц живота, стараясь при этом минимально нагружать мышцы ног. время как динамические упражнения направлены на сжигание жира, статические делают мышцы более выносливыми и приводят их в тонус. насколько верно подобрано упражнение, незамедлительно сказывается на результатах тренировок. Пустите ногу и руку, перевернитесь на другой бок и выполните упражнение точно так же. Для того, чтобы убрать живот, необходим комплексный подход. В программу тренировок должны входить самые разнообразные упражнения, прорабатывающие все группы мышц живота. Косые мышцы живота легко развиваются у людей, имеющих широкий таз и другие факторы предрасположенности. Это общее правило фитнеса, чем мощнее кости, тем крупнее мышцы в этом месте. Если у вас узкий таз, это является основной причиной плохо заметного роста косых мышц. Но в этом есть и преимущество – талия намного тоньше. К тому же косые мышцы все равно довольно легко накачать. Более выигрышных результатов можно достичь при сочетании упражнений для прессы и боков с последующей растяжкой, которая исключит риск увеличения объема мышц. В этом случае мышечная ткань станет более эластичной, а значит линия талии будет лучше прорисована. Прягьте на спину, немного оторвите туловище от пола, заведите руки себе за голову, обхватив шею. Локти направьте в сторону. Поднимите согнутые ноги над полом, слегка выпрямьте. Начинайте поочередно выпрямлять ноги, а локти поворачивать коленем. Середина спины в течение всего упражнения лежит на полу. Работает только верх торс. Это позволяет изолировать косые и зубчатые мышцы. Сделайте пару глубоких вдохов выдоха. Движения должны быть быстрыми. При правильной технике выполнения и адекватном темпе действие ваших ног напоминает езду на велосипеде. Именно отсюда и название упражнения «Велосипед». Велосипед считается одним из самых эффективных упражнений и очень хорошо прорабатывает все мышцы пресса. Убрать жир живота упражнениями вполне реальная задача. Причем выполнять нужно специальные комплексы, помогающие за короткое время не только сжечь лишние килограммы, но и потянуть мышечный каркас. Не тяните голову руками, это довольно травмоопасно. Ученые доказали, что самые простые упражнения являются самыми эффективными. Описание упражнений ориентировано на здорового человека, знакомого с техникой безопасности. Любой фитнес-урок необходимо завершать упражнениями на растяжку. Поэтому завершает статический комплекс упражнений, простое и легкое выполнение, но тоже нужное и важное упражнение ⁇ уголок. Предпочтительно сначала делать наклон к правой ноге, а потом к левой. Сядьте на пол, разведите ноги в стороны, носки вытяните, спина прямая, живот тянут. Следите, чтобы позвоночник был не изогнут дугой, а полностью вытянут. Носок стопы, выпрямленной ноги, направлен на себя. Локти лучше раздвинуть в стороны, чтобы расширить грудную клетку. Грудная клетка вытягивается вперед, органы брюшной полости подтянуты вверх. Дышите ровно. Разверните корпус по направлению к правой ноге и возьмитесь руками за голень, вытянув спину вперед и вверх. Продолжая вытяжение, насколько позволяет ваша растяжка, опустите живот на бедро. Возьмитесь руками за правую стопу, сделайте два спокойных вдоха и выдоха. Не забывайте про то, что корпус развернут строго к правой ноге. Левое колено прижато к полу. В конечном положении грудина и середина живота плотно прижимаются к правому бедру. Полезна растяжка и для костной системы. В результате занятий с суставы приобретают большую подвижность, что увеличивает гибкость и снижает риск отложения солей. Поэтому этот комплекс можно выполнять хоть каждый день. Ну или трижды в неделю для результата. Занимайтесь с удовольствием, ведь занятия спортом поднимают настроение, улучшают ваше самочувствие и продлевает жизнь.